И социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем рабочие места, мы даем возможность зарабатывать людям, зарабатывать на улучшение своих жилищных условий, зарабатывать на свою мечту. Мы охватываем огромный пласт населения нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе, и, конечно, молодежи. И наша цель как можно больше научить людей зарабатывать деньги в интернете, чтобы они могли освоить новую профессию сетевик. Это профессия 21 века и жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью.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 и дипломатом, философом, ну и просто хорошим человеком. Те навыки, которые мы приобретаем, работая у нас в фонде, нам позволяют зарабатывать на ровном месте, в любое время, в любой, с любой точки мира, с, любой, с, с, с, с любого, я имею в виду гаджека, это и с телефона можно работать, и с ноутбука, да с любого гаджека можно работать наш сайт предназначен для того чтобы можно было с любой гаджека начинать работать в нашем фонде и ребята, вы можете в любому встречному, любому каждому я имею в виду, любому встречному показать, рассказать о нашем фонде и дать консультацию, показать, как работает маркетинг и в итоге получить нового партнера. А для того, чтобы вы могли так работать, конечно, нужно обучаться. В первую очередь вы должны знать все преимущества нашего а, фонда. Они у нас очень большие и я думаю, что каждый наш партнер знает, что фонд наш работает уже второй год. Нет никаких нареканий в сторону администрации. Вывод у нас ежедневно и праздники и выходные. У нас все честно, прозрачно и платежеспособно. У нас есть уникальный управляемый маркетинг. Нигде нет такого маркетинга. У нас план... Например, маркетинг-план э, с двух программ и шесть МЛМ площадок. Ежедневно проводятся вебинары. Есть школа финансовой грамотности и школа по приглашениям. Доступный вход для всех. Заработок не ограничен. Ни Нет никаких отчислений. Ни фонду, ни администрации. Все деньги идут от партнера к партнеру. У нас на каждой а, площадке работает программа а, P2P. P2P. И для того, чтобы стать партнером нашего фонда, вам, конечно, нужно пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая. Единственное, что нужно подтвердить, регистрацию через вашу почту. У нас регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами с целью безопасности подтверждается все через вашу почту. Как только вы зарегистрировались и, и еще один момент, ребята, когда выставляете галочку, что согласен с пользовательским соглашением, я имею в виду то, что вы прочтите все... От начала до конца оферту, чтобы не было никаких э, претензий ни к администрации, ни, конечно, к нашей э, к своему спонсору. А только тогда нажимайте кнопочку «Зарегистрироваться». Итак, вы зарегистрировались, подтвердили почту через свою регистрацию. И следующий шаг – это нужно заполнить, конечно, профиль. А установите свой аватар. Как только приходит э, код от вашей фотографии, э, нужно э, просто Нажать кнопочку ⁇ Загрузить ⁇ И ваш аватар установится. Я вас очень прошу, конечно, партнеры. Иногда смотришь, скрины сбрасывают в чат, а аватаров нет. Ну, У нас бизнес очень серьезный. Работают здесь очень серьезные люди. И как-то без аватара, или есть вообще там птички, зверушки, клумбы на цветочки. Я считаю, что это неприемлемо у нас. У нас бизнес очень очень серьезный. И установили свой аватар и нажимаем кнопочку «Загрузить». Это ваш следующий шаг. А следующий шаг вы должны прописать свой скайп или Телеграм, указать свой номер телефона, а, конечно, прописать э, страничку ВКонтакте. Для чего это нужно? А для того, чтобы ваш спонсор уже увидит о том, что вы пришли э, серьезно делать бизнес. Вы заполнили полностью весь свой профиль. Вам может э, ваш спонсор э, связаться с вами и позвонить, и написать. Э, ну, для того, чтобы э, у нас есть... Есть такие площадки, на которых у нас есть брони по выставляется реинвест по броне спонсора, а поэтому связь со спонсором должна быть обязательно. И вы точно так будете спонсором, будут люди регистрироваться по ваших, вашей ссылке и ваши партнеры с вами должны иметь связь. Как вот я, например, имею со своим спонсором. Я могу позвонить ей на Skype, я могу ей написать на почту, я могу ну, позвонить ей на номер телефона, я могу написать в Вот, у меня полностью есть связь со своим спонсором. Итак. Следующий этап, вы должны прописать свои кошельки. Куда вы будете выводить свои денежные средства? Будьте, пожалуйста, внимательны, когда прописываете эти кошельки. И проверяйте хотя бы раз в неделю, прописаны кошельки. Ну, может такое и слететь, эта галочка или... Может быть, прописали, да кнопку не сохранили. А так как было у моего партнера три дня ставил на вывод, а мотал мне нервы в личку, потому что сам вышел из чата. Мы не хотим находиться в чате. А вот. А мотал нервы мне и администрации о том, что деньги не выводятся. А в итоге, когда открыл демонстрацию экрана, а у него не прописан ни один кошелек, а он ставит, ставит деньги на вывод, куда ему деньги должны администрация выводить. Вот, будьте, пожалуйста, внимательны. Как только все прописали, нажимаем кнопочку «Сохранить». Итак, следующий шаг. Конечно, нужно связаться со своим спонсором и решить, на какую площадку вы пойдете зарабатывать деньги. У нас есть такие две очень хорошие, шикарные автопрограммы. Это автопрограмма Энергомини. Это вход с 500 рублей, и за один круг вы зарабатываете 39 750 рублей. Здесь автопрограмма Энерго. Здесь вы зарабатываете вход 30 тысяч, а зарабатываете вы 2 400 А Есть Такая площадка, как World Money, это наши 6 MLM площадок World Money. Вход с 1 тысячи за один круг вы делаете 86 тысяч, и за 20 тысяч у вас шикарная площадка, активируется Golden Ring. Если вы будете активно работать на этой площадке, то ваши клоны, ваши партнеры, ваши полностью все реинвесты будут, полностью переходить сюда за вами на Golden Ring. Итак, следующая площадка – это площадка ПД. На этой площадке, ребята, вход можно входить и со 100 рублей, но... Вы здесь много не заработаете, за один круг вы зарабатываете 3 800 и за 1000 рублей у вас активируется World Money. Но если вы будете активно работать, как вот у меня активно работала, а сейчас вот перестала работать партнер, у нее на площадке ПД более 300 Партнеров. Вот она и двигалась на площадке World Money а, очень активно. А, но у наших партнеров есть такая а, манера. А, поработали, поработали, побежали, побежали. А, там не получилось, они возвращаются. Ну, а, есть с чем сравнивать. Не, там не заработали, приходят обратно и продолжают зарабатывать. А, вот. С, э, есть с чем сравнить. А поэтому э, лучше никуда не бегать, а продолжать работать здесь, на э, в нашем фонде. А площадка Golden Ring Mini. Э, это у нас э, э, есть вторые ворота на выход на площадку Golden Ring. Здесь всего лишь два рабочих стола. Вы будете крутиться на этих двух столах и постоянно получать по 10 500 и плюс вы будете получать пассивный доход по двум кливерам. Это клевер мини на три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения и площадка клевер. А вот так вот. Но... Когда вы переходите на площадку Golden Ring, вы получать будете пассивный доход по World Money площадке и по площадке PD. Вот такой вот наш а, а, очень денежный фонд. В разделе партнеры у вас отображаются полностью ваши партнеры а, до пятого уровня. А также вы можете посмотреть, у кого какая площадка активирована. В разделе промо материалы у нас есть слайды, у нас есть баннеры, у нас есть... Картинки. В разделе «Финансы» отображается, сколько вы пополняли, сколько вы вывели, сколько вы заработали и сколько у вас денежных средств на данный момент в кабинете. Итак. Давайте мы сегодня с вами разберем площадку. Мне она очень сильно нравится эта площадка, конечно, автоэнергомини. Чем она очень хороша, ребята? А тем, что здесь нет привязки к первому столу. Здесь можно бизнес сделать свой с любого стола. Поэтому. Я покажу всего лишь несколько стратегий, как можно очень быстро на этой площадке выйти на хорошие деньги. Итак, первая это стратегия такая. Вы можете активироваться с, и начинать свой бизнес именно с четвертого стола. Это 6 тысяч. Не такая это а, а, критическая сумма, чтобы заработать 39 тысяч. Итак, вы пригласили первого партнера, и 50% сразу возвращается на баланс для вывода. Это 3000. 1000 получает ваш спонсор, а за 2000 у вас активируется автоматом третий стол. Вы приглашаете второго и третьего партнера, и Это деньги собираются и на покупку стола а, это 12 тысяч и так первый партнер приглашает точно так как и вы три партнера и приходит к вам становится на это место и вы получаете 12 тысяч на баланс для вывода второй партнер пригласил три партнера и пришел к вам стал на это место и вы получили 12 тысяч третий партнер пригласил три партнера и пришел к вам эти партнеры точно так же приглашают, каждый приглашает по три, и вы будете, здесь 750, это идет с этого стола, а вы получите, заработаете 39 тысяч. Ну, разве это не быстрые деньги? Мне Я считаю, что это о, намного, намного круче, чем некоторые наши партнеры бегают по живым очередям. Здесь у вас, вот они, ваши деньги, которые вы заработали очень быстро, пригласив всего лишь три партнера и помогли этим трем партнерам даже пригласить кому-то. Помогли, чтобы он пришел к вам и стал и принес вам на пятом столе эти 12 тысяч. Итак, следующая стратегия. Это можно точно так идти по этой стратегии заходить на три стола это первый стол за 500 рублей а второй стол за тысячу и третий стол за две с половиной это на три с половиной тысячи и первый партнер когда приходит к вам у нас реинвест именно первого стола предусмотрено за по броне спонсора Итак. Вы активировали, но прежде чем ставить первого партнера, пожалуйста, позвоните своему спонсору, чтобы спонсор выставил бронь именно вам вот сюда. Вы ставите сюда своего первого партнера, а ваш инвест идет, это ваш клон, становится на это место. И вы закрываете одним партнером два места. Итак, первый партнер покупает у вас второй стол. Вы сразу получаете 750 на баланс для вывода. 250 получает ваш спонсор. И покупает третий стол ваш первый партнер. 2000 идет в накопительный баланс. Итак, второй партнер, как только нажимает покупку первого стола, у вас закрывается этот первый стол. Вы сами под себя становитесь на это место. Второй партнер делает покупку второго стола, у вас второй стол закрывается и вы своим клоном становитесь сюда. Как только делает покупку второй партнер третьего стола, у вас закрывается этот э, третий стол и у вас открывается четвертый. Итак, каждый из этих двух партнеров у вас точно так дублирует вас как спонсора и э, приглашает Два партнера. А вот третьего партнера можно поставить вот сюда под вашего клона. Итак, каждый ваш партнер приглашает, и первый партнер закрывает все три стола. Пригласил два партнера. У него точно так же закрылось, как домино, эти три стола, и он приходит, становится к вам на это место и приносит вам 3000 на баланс для вывода. 1000 идет вашему спонсору. За 2 у вас идет реинвест. Вы можете то ли поставить под первого партнера, если помочь. Можно поставить под второго. Можно поставить под своего клона ваш реинвест. Итак, второй партнер точно так дублирует вас и приходит, становится на это место. Второй и третий партнер у вас дают переход за 12 тысяч покупку. Пятого стола первый партнер закрывает свой четвертый стол и приходит, становится на это место. 12 тысяч. Второй партнер закрывает свой четвертый, приходит, становится 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер закрыл и приходит, становится к вам. 12 тысяч. Итого, вы заработали 39 тысяч семьсот. Ну, скажите, разве это? Ну, я считаю, что это очень хороший заработок. Очень хороший. Итак, следующая площадка у нас какая? Эта площадка какая? Рассмотрим клевер. Ребята, на этой площадке а у нас, конечно, мы получаем пассивный доход. Ну, на ней же можно тоже зарабатывать, можно тоже приглашать. Эта площадка, я считаю, что она очень хорошая тем, кто очень любит реферальные вознаграждения. Иногда у меня спрашивают, а у вас есть реферальные? Да, я говорю, есть. У нас есть такие площадки, где мы получаем реферальные вознаграждения. Это вот у нас два клевера, где есть реферальные вознаграждения. Итак, вход на эту площадку составляет 3000. Здесь, как вы видите, всего лишь три уровня. Это три 9 и 27 все ваш лепесточек закрылся и вы переходите на следующий лепесток Итак с партнеров первого уровня вы получаете 500 рублей плюс реферальное вознаграждение 500 с партнеров второго уровня вы получаете 500 рублей и 500 рублей реферальные. Итак, вы представляете, вы с каждого партнера имеете 1000 рублей. А вот с партнером третьего уровня вы получаете уже 250. И 250 вы получаете реферальное вознаграждение. Здесь с каждого партнера, вот 27, у нас идет отчисление по 500 рублей на реинвест именно вот на этот стол. На следующий лепесточек 13500 собираются с этих 27. 27 умножить на 5 и получите um, 13000 на 500 рублей. Итак, у вас закрываются, и сюда переходят ваши партнеры, все идут следом за вами. Итак, первый партнер у первого уровня вы получаете, как только приходит, вы получаете 2000, и половиной, шикарные в реферальная, за партнера второго уровня 2,5, 2000 вернее, и 2 500 получаете реферальное вознаграждение. За партнеров третьего уровня вы получаете полторы тысячи и плюс реферальное вознаграждение. Итак, здесь с каждого партнера от третьего уровня идет отчисление по 500 рублей на 13500 на реинвест именно этого лепесточка. Итак, вы заработали за... Один круг вы зарабатываете 187 500 рублей. Ну, вот так вот, ребята. Но ну, я считаю, что это очень хорошая площадка. Ее можно а, также делать презентацию, можно также рассказывать о ней. И можно приглашать сюда на эту площадку. И вы будете получать э, реферальные вознаграждения. Выйти по уровню получать. Считаю, что эту площадку не надо скидывать а, со счетов. Она очень хорошая.